В объятиях любимого человека всегда осознаешь, как много времени в жизни тратится не на то. Мы тратим время на то, чтобы что-то доказать, показать, объяснить. Но как же часто просто нужно крепко обнять или ощутить, как тебя прижимает к себе и забыть обо всем. Прочувствовать, что ты сегодня так счастлив, что у тебя есть все, чтобы с улыбкой засыпать, с хорошим настроением встречать рассвет, заваривая две кружки кофе.